Ага, добрый вечер всем, уважаемые слушатели. Сегодняшний наш вебинар называется «Флоревиты и вода». Ну вот, тему для этого вебинара я выбрала не случайно, поскольку все мы с вами являемся партнерами нашей компании «Оклон» или сообщества активного долголетия, то, принимая наш Продукт любимый, флуоревиты, невозможно не говорить о воде. То есть закон номер один в нашей системе, в нашем сообществе ⁇ это вода. Поэтому, принимая флуоревиты, вы все знаете, что мы должны использовать воду. И сегодня мы об этом с вами и поговорим. Так, вот следующий слайд, как обычно, я начинаю с этого. Значит, Сад – это формула долгой и полноценной жизни. Каждый хочет быть здоровым, но не каждый знает, что для этого нужно делать. И вот мы с вами как раз и попытаемся об этом сегодня поговорить. Значит, Россия, в общем-то уже работает в направлении активного долголетия, вы об этом все знаете. И вот если человек пойдет по пути здоровья, взяв ответственность за свое здоровье на себя, то за 2-3 года он сможет полностью сам восстановить свое здоровье, независимо от того, в каком состоянии он сейчас находится. Так, ну вот, что такое вообще молодость, что такое Старость. значит Молодость – это частота межклеточной жидкости, а качество межклеточной жидкости определяет молодость наших клеток. То есть мы все состоим из клеток, это вы знаете, и клеток в нашем организме 250 различных видов. А вот старение – результат нарушений, сбоев, развивающихся в ходе жизнедеятельности организма. Более того, старение обусловлено еще обезвоживанием организма. И вот концепцией здоровья, концепция здоровья является что? Сейчас мы это посмотрим. Концепция здоровья, так немножечко не туда. Концепция здоровья, прежде всего, это нужно что сделать? Накормить клетку, напоить клетку насытить кислородом, почистить клеточку и защитить ее. Вот если будут соблюдены все вот эти пять пунктиков, то тогда речи о болезнях, естественно, не будет. И вот роль флоревитов тут как раз заключается в том, что они способствуют или, вернее, обеспечивают распространение информации в этом межклеточном пространстве. То есть в зависимости от того, какой конкретно орган вы хотите оздоравливать. И вот чтобы понять, почему речь идет о воде, то есть когда организм обезвожен, то мы что наблюдаем? Чувство усталости. Многие это говорят лень, да, то есть отсутствие мыслей в голове, это уже начинается болезнь. Прилив крови к лицу, многие, наверное, особенно женщины, это по себе наблюдали, но чаще всего это связывают с климаксом, либо вообще не могут понять причину, в чем дело. Оказывается, нехватка воды, раздражение без видимых причин, если печень у вас не в порядке, желчный пузырь, то это вызывает чувство гнева, люди гневлятся. Почки вызывают чувство страха, то есть если не хватает воды почкам. Если легкие не хватает водички, то это будет печаль, да, мы часто печалимся. Это формирование камней в желчном пузыре. Это тревога без оснований. То есть когда вы вот чувствуете какие-то из этих вот причин, сразу же нужно пить воду. То есть вода у нас это первое лекарство. Точно так же, как вода это первая еда. Поскольку два вот этих нервных ну, неокончания идут рядом в гипоталамус, то мы часто путаем жажду, с едой открываем холодильник и начинаем кушать вместо того чтобы выпить воды вот следующими признаками обезвоживания запоры как вы знаете очень многие страдают запорами это депрессии это дефицит внимания рассеянность снижение памяти тошнота беременных она не просто потому что человек беременный значит должно человека тошнить нет это объясняется тем что женщина, организм женщины работает за двоих, ребеночка развивается, плод, да, он тоже кушает, он тоже, извините, ходит в туалет, да, ему тоже нужны питательные вещества и вода, и вот как только этого всего не хватает, естественно, начинается тошнота. Это зашлаковка организма. Чем она обусловлена, зашлаковка? Во-первых, приемом лекарственных препаратов, да, плохо Работают почки, мало воды, не выводятся вот эти продукты жизнедеятельности. Появляется изжога, боли любого характера. Прежде всего, боли любого характера, они объясняются кислотным раздражением нервной ткани, то есть нервных окончаний. Вот. И как с этим бороться, мы тоже немножечко об этом поговорим. Еще признаки обезвоживания – гипертония. Очень интересно, врачи, когда советуют больному принимать какие-то лекарственные препараты от гипертонии, то они говорят, это теперь до конца дней. То есть постоянно, чтобы предупредить какой-то гипертонический криз или возобновление давления, чтобы оно не повышалось, нужно постоянно пить препараты. Хотя, в общем-то, можно выпить... Два стакана воды потихонечку и давление миллиметров на 15, ну, как правило, уже снижается. Это как бы скорая помощь. Пожалуйста, аллергия, астма. Тоже можно снять эти э, приступы э, двумя стаканами сырой воды. Сахарный диабет – это тоже обезвоживание, это стресс на обезвоживание. И чем выше уровень стресса, тем выше уровень сахара. Ну и, конечно же, повышенный холестерин, который, в общем-то, уже в возрасте, уже начиная где-то с 40 лет и позже старше люди имеют повышенный холестерин. Поэтому, чтобы вот этих признаков заболевания у вас не было, да, чтобы вы были здоровыми, значит, лучше пить воду ПРОС, то есть через рот, чем получать через капельницу. Так, и таким образом получается, что шаг номер один к здоровью – это вода. И вот о воде очень много есть всяких красивых слов. Я выбрала вот э, такую цитату Антуана де Сент-Экзекури. «Вода, у тебя нет ни вкуса, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое». Вот. Далее мы поговорим. Вот мы говорили, клеточку нужно накормить. То есть заметьте, не тело, не желудок нужно накормить, да, как можно побольше скушать чего-то, а нужно накормить клеточку. Так вот, для переваривания только 400 граммов твердой пищи Необходимо 10 или 12,5 литров жидкости. Представляете? А 14 граммов, 400 граммов пищи это всего лишь вот пригоршня. Вот поставьте ладошечки, как две свои, да? И посмотрите, вот сколько пищи твердой может войти в эту ладошку. Сервер употребляют достаточное количество жидкости. То есть для того, чтобы это переварить, слюны нужно около 2 литров. Желудочного сока около 3 литров, желчи 1,5 литра, желудочного сока около 2, кишечных соков 3-4 литра. То есть для того, чтобы это все образовалось, естественно, нам нужна вода. Ну, помимо того, что мы ее употребляем внутрь, многие, правда, считают, что выпивая чай, компот, кофе, минеральную воду, кипяченую воду, они якобы получают воду. На самом деле то, что я вам перечислила, те же соки, любые супы там и так далее, это жидкости, жидкости. И вот чуть дальше мы поговорим, что эти жидкости являются вообще-то мертвой водой, которые не оказывают положительного воздействия на наши клеточки. Значит, помимо того, что нам нужно очень много жидкости вот для образования пищеварительных всевозможных соков, у нас из организма вода и, еще и теряется. Через кишечник, в частности с калом 100 мл, с потом выделяется 300 мл, через кожу, поскольку кожа это один из органов выделения, причем самый большой орган выделения. Через легкие мы выдыхаем воду это очень легко заметить когда зимой вы идете дышите да и вы видите как у вас из э, носа или изо рта выделяется вот этот э, вода которая превращается вот э, парда через почки то есть с мочой полтора литра и того два с половиной миллилитра в сутки мы теряем и поэтому восполнить эти два с половиной миллилитра ну у два с половиной литра у кого масса больше, понятно, что и воды будет теряться, жидкости больше. Причем мы теряем не просто жидкость, а мы теряем жидкость, богатую микроэлементами. И далее теряем эту жидкость и посмотрим, что у нас далее. Я уже говорила, что есть вода живая и есть вода мертвая что же это за вода? Мы с вами сейчас попробуем это все рассмотреть. Живая и мертвая вода. Ну, прежде всего, живая вода, это вода, которая несет на себе отрицательный электрон и которая является щелочной водой. Но прежде чем мы это начнем поподробнее разбирать, давайте посмотрим, какие же предъявляются какой, вернее Какое качество должно быть у воды? Вообще качеств достаточно много. Мы остановимся только на пяти. Структура у воды должна быть обязательно. Вода должна иметь определенный набор минералов, то есть минерализованная она должна быть. Обязательно имеет важное значение поверхностное натяжение этой воды. Окислительно-восстановительный потенциал. И кислотно-щелочной баланс. Ну, кроме этого, естественно, вода должна быть чистая. Чистая вода, она не должна содержать никаких э, примесей. Коллоидов, например, э, как какого-то там песка и так далее. Микроорганизмов. Ну, даже с водой могут передаваться яйца глистов, можно заразиться этим. То есть чистая должна быть Вода. И сейчас вот мы по порядочку попробуем разобраться вот с этими требованиями. Соответствует наша вода этим требованиям или не соответствует. То есть известно, что самой хорошей водой является структурированная вода, которая способна накапливать, нести и передавать огромную информацию. То есть наше тело, наши клеточки межклеточное пространство да, или вот этот неклеточный матрикс это все жидкость но она не просто как вода а она имеет густоватую такую консистенцию вот и у нее определенные естественно все вот эти имеются показатели вот здесь вы видите на слайдике структуру воды вот одна стрелочка показывает структуру воды Видите, она структурированная. И вторая это лед. Вот как раз вот считается, что лед, посмотрите, он более упорядоченные у него вот такие вот кластеры так называемые. И именно один из вариантов получения структурированной воды это замораживание воды и затем оттаивание. Ну, кто-то может быть из вас уже пользуется таким вариантом структурирования воды кто-то пользуется другими вариантами о некоторых мы поговорим сегодня тоже вот но в любом случае вы должны помнить что определенные есть правила я вам их напомню можно замораживать зимой на балконе можно замораживать в морозильной камере можно это делать в бутылках пластиковых можно это делать в кастрюльке важно что что Первую корочку, которая появляется, если в кастрюльке, ее нужно убрать, поскольку в этой корочке льда будут содержаться тяжелые металлы. Далее, по мере замерзания воды, у вас будет образовываться стержень. И вот на поверхности, в частности кастрюльки, такое будет выпуклое образование. И вот когда вы ее достаете и начинаете оттаскивать, эту водичку, то есть вот оттаившую водичку вы сливаете, она уже у вас структурированная, а вот этот стержень он будет содержать себе все коллоиды, вот грязь всевозможную, соли лишние, и вот этот стержень обязательно нужно выбрасывать, то есть не стоит размораживать воду до конца, если вы хотите получить качественную структурированную водичку. Ну вот хранить ее долго нельзя, потому что она быстро разрушается. Вот поэтому, ну, максимум желательно день, максимум два, потому что у нее снижается потом вот это оздоравливающее действие. И вот тут вот смотрите справа у меня на слайде кластерная модель структурированной воды. То есть вот так вот она выглядит, допустим, под микроскопом, если посмотреть в электронный микроскоп. Следующее, мы с вами говорили, что вода содержит память, и все вы, наверное, знаете, что у нас 19 января на крещение получается какая? Крещенская вода, и все всегда идут в храм, берут эту воду, не случайно, да, потому что именно в этот день во всем, на всем земном шаре вода приобретает вот такое свойство, она структурированная, она особо заряженная. Вот, и она несет в себе полезную информацию. Здесь вот, смотрите, различные виды кристаллов воды, которая запоминает музыку. Вот если поставить воду на, на какую-то там подставочку, да, ну на столе оставить и включить какую-то музыку, посмотрите, какие кристаллы. Лебединое озеро, если играет, да, красота, молитва, вот какая звездочка замечательная. Дальше, и вот посмотрите, тяжелый рог, вообще никакой структуры, сплошной хаос, то есть вот эти вот виды кристаллов говорят нам о том, что вода несет информацию. Не случайно именно святой водой люди могут оздоравливаться, и она в самом деле, эта святая вода помогает излечиться, особенно, конечно, тем, кто в это верит. Так, звук есть, скажите, пожалуйста, а то я может быть вещаю и меня не слышно. Отметьтесь какими-то значками. Есть звук, замечательно. Тогда мы переходим к следующему слайду. Разберем следующий показатель. Это поверхностное натяжение воды. Что можно про него сказать? Значит, поверхностное натяжение это проницаемость и растворяющая способность воды. Вода должна быть достаточно жидкой, легко усвояемой, иметь поверхностное натяжение, сопоставимое с внутриклеточной и, и, и межклеточной жидкостью. Это облегчает транспорт питательных веществ клетки и способствует выведению из организма всевозможных токсинов. То есть Та вода с низким поверхностным натяжением, ну примерно это где-то 43 дина на сантиметр, как раз и дает возможность проникнуть в клетку той вот информации питательным веществам и вывести из нее все отработанное в процессе вот жизнедеятельности. Та вода, которую мы с вами пьем, просто водопроводная, она имеет 73 дина на сантиметр поверхностное натяжение. И поэтому для того, чтобы клеточка могла усвоить эту воду, ей нужно затратить очень много энергии. А как вы знаете, мы, в общем-то, не обладаем бесконечным запасом энергии, и поэтому, употребляя хорошую воду, мы, в общем-то, сохраняем свою жизненную энергию. Так вот, поверхностное натяжение, как раз вот, картиночку посмотрите внизу, Капелька как бы, да, и вот показано, как молекулы водички или любой другой жидкости, в зависимости от того, легко подвижная, навязкая жидкость. Если вы возьмете гидрофобную пластиночку, да, допустим, покрытую воском или парафином, капните водичку, то это будет вот такая капелька, как вот вы здесь видите. Если вы возьмете какую-то другую поверхность гидрофильную, то капелька у вас растечется. И вот я нашла интересную такую картиночку, смотрите, стакан и на поверхности этой воды плавает рубль. Представляете себе, рубль плавает. Есть сведения, что можно иголочку положить на поверхность воды, она не утонет. И у меня сразу ассоциируется это с тем, ну вот кто, если читал Евангелие, помните, да, как Иисус Христос со своими апостолами вышли в открытое море, и Христос вышел и пошел по воде, да, а другой апостол, не помню, как его зовут, последовал примеру Иисуса, но стал тонуть. И что Господь сказал? Что вы не верующие, только верующий может пойти. Ну, кстати, наша наука сейчас уже определила, что даже танк по воде может пойти, потому что вот это поверхностное натяжение достаточно прочное, Поэтому здесь все научно обосновано. Ну, мы сегодня говорим о здоровье, но я так уже, к примеру, что вот вспомнила, сразу по ходу вам определила, сказала. Итак, поверхностное натяжение воды определяет степень усвоя... усвояемости воды организма. То есть это очень важный показатель. Если мы будем говорить с вами сейчас о окислительно-восстановительном потенциале, посмотрите здесь вот такая шкала, я вам ее не случайно привела. То есть этот показатель обеспечивает жизнедеятельность любого организма, потому что у нас постоянно в организме протекают всевозможные окислительно-восстановительные реакции, то есть связанные с передачей или присоединением электронов. И вот если говорить о кипяченой воде и Допустим, о сырой воде, то в кипяченой воде вообще никаких электронов нет и кислорода. Самое главное, что там нет кислорода. А вот кислород, он и является носителем отрицательных электронов. А кипяченая вода, она насыщена углекислым газом, и кислорода нет, то есть пользы никакой такая вода не приносит. Вот, и вода, которую мы употребляем, не может сразу проникнуть в клеточки, так как молекулы такой воды, обычной воды, да, превышают размер отверстий в этих клеточках, через которые она должна проникнуть. А более того, наша мембранка любой клеточки имеет своеобразные дверки, да, и вот открыть эту дверцу может только определенный ключик. И вот этим ключиком как раз является отрицательно заряженный электрончик. Если этого электрона нет, то клеточка закрыта, вода поступить не может, питательные вещества не могут, и выйти, естественно, продукты жизнедеятельности в межклеточное пространство тоже не могут. Вот. Поэтому прежде чем усвоить обычную воду, организм сначала ее перерабатывает, отфильтровывает. И старается сделать ее такой, которая течет внутри нас. То есть сделать структурированную воду в организме. Вот, это вот что касается. Ну и посмотрите, вот бутилированная вода, которую покупаем баллонами, да, даже если это по 20 литров, по 19 литров баллоны, водопроводная вода, у нее положительный окислительно-восстановительный потенциал. Вот милливольтах это все обозначено вот зеленый чай нулевой то есть это нейтральный Но, может быть не случайно зеленый чай рекомендуют пить больше чем черный хотя не только из-за потенциала а еще и постольку что там есть биофлавоноиды которые являются биологически активными веществами нужными для питания клеточек то есть вот овп это активность электронов участвующих в окислительно-восстановительных реакциях в жидкой среде и вот живая вода она должна быть не менее 100 милливольт и желательно если будет больше то есть чем больше вот эти милливольты тем более живая водичка так еще один показатель который мы с вами рассмотрим это кислот щелочной баланс ну начнем с того что наш организм все наши биожидкости это кровь лимфа, лимфа межклеточный матрикс или межклеточная жидкость имеют кислотно-щелочной баланс 745 755 как вы видите да и основные минералы которые вот поддерживают вот этот гомеостаз или жизнедеятельность это у нас кальций натрий калий и магний то есть если мы употребляем много соли, допустим натрия, то у нас уменьшается количество кальция. Если употребляем много магния, уменьшается количество калия. И наоборот, то есть вот этот дисбаланс, он как раз и приводит к разбалансированности работы организма. Вот. И то есть если не привносить извне именно вот эти четыре микроэлемента, то он будет брать эти элементы из костей, зубов, волос, ногтей, мышц и других органов. А это, как вы понимаете, является уже следствием как раз вот этих симптомов любого э, заболевания. Поэтому если у нас вода нейтральная, ну э, это уже будет просто требовать большей энергии для того, чтобы переработать структурированную воду. Если у нас пойдет равновесие в сторону 5,5, хуже 2,5, то есть в кислую сторону, то организм закисляется, это считается уже мертвая вода. А в щелочную сторону, ощелачивание, это у нас с вами живая водичка. Вот, то есть вот мы с вами разобрали основные вот показатели воды. И давайте теперь посмотрим. Оказывается, лечебные свойства живой и мертвой воды присутствуют, как говорится, там и там, но живую воду, как правило, принимают внутрь для лечения внутренних органов и для повышения иммунитета, хотя не только для этого. А мертвую воду применяют для лечения кожных заболеваний чаще, допустим, того же диатеза, аллергии и каких либо ран. Ну вот, как можно получить э, живую воду? Живую воду можно получить просто. Так, минуточку. Слайдика нет. А, так, извините. Немножко сейчас я пролистаю. А, живую воду можно получить просто. Берете а, стакан воды обычной, ну, лучше, конечно, фильтрованной. А, насыпать туда чайную ложечку без с горки э, питьевой соды или натрий гидрокарбонат и у вас получается живая вода можно второй способ использовать на 3-4 литра э, фильтрованной допустим воды не водопроводная добавить чайную ложечку но ну, это где-то 3 или 4 грамма соли обычной поваренной соли которой мы подсаливаем еду и тоже у нас с вами получится щелочная водичка или живая вода это самые простые способы вот. чтобы получить мертвую воду достаточно в стакан с водой добавить столовую ложку уксуса ну либо обычного столового уксуса либо может быть яблочного уксуса виноградного уксуса то есть вода становится кислой и вот этой кислой водой можно как раз пользоваться для полоскания горла, допустим если горло болит можно делать примочки на раны, можно использовать ее, эту воду для мертвую воду, для дезинфекции, кстати, очень хорошо. Хорошо умываться этой водичкой для прыщей, вернее от прыщей. Вот. Далее, для нормализации сна. И вот есть такие сведения, что очень хорошо пить вот эту воду, допустим, ну, с тем же яблочным уксусом, для снижения того же давления. Вот. Дальше. Дальше мы что? Так, это мы уже сказали. И вот теперь мне бы хотелось еще остановиться на чем, прежде чем мы перейдем к акваформулам, я вернусь сейчас немножечко. Так, хотелось мне что сказать, а минуточку сейчас, и посмотрю, чтобы нельзя было. Прошу прощения. Да, вот, какую воду пить? Мы все пьем фильтрованную воду, об этом я уже сегодня не раз говорила, что лучше фильтрованную. Почему? Ну, потому что, как минимум, фильтрованная вода освобождает ее от хлорки, от хлоридов, да, в частности, воду ее на Освещают, хлорируют не известью хлорной, а газом хлор-2. И для того, чтобы этот хлор удалить, а он закисляет, да, нужно профильтровать воду. раз, Во-вторых, у вас коллоидные частички останутся на фильтре. Чаще всего мы пользуемся угольными фильтрами. Но к сведению хочу вам сказать, что угольные фильтры запрещены Всемирной организацией здравоохранения еще 15 лет тому назад. Поэтому на сегодняшний день лучшими фильтрами являются шунгитовые фильтры. Лучше всего, если они, этот шунгит получен из месторождений Карелии. В Казахстане тоже есть шунгит, но он менее зрелый. И стоить будет, естественно, дешевле. Но использовать их можно. Можно использовать, допустим, что мембранные фильтры. Тоже есть такие фильтры. Но вы не должны забывать, что, проходя через мембраны, размер пор у этих мембран 0,2 или 0,3 микрометра, убирает все соли из воды. Причем если это соли жесткости, да, кальций и магний, но он убирает и микроэлементы, то есть вода фактически получается дистиллированная. И эта вода используется для производства тех же инъекционных растворов, для производства тех же капельниц и так далее. То есть такую воду принимать нельзя, поскольку она будет у вас из клеточек, из межклеточного пространства вытягивать все эти соли и выводить наружу. То есть вы будете не оздоравливаться, а наоборот приобретать дополнительные какие-то заболевания. <coughs> вот, Ну и любая фильтрованная вода, в принципе, теряет часть микроэлементов. В свое время у нас были такие... Опыты в России, и я знаю, может быть, кто-то дома пользуется гаечкой. Наверняка кто-то про это слышал, да? Есть такая методика Мезенцева, который разработал специальные шарики на шелковых нитях, произведенные из нефрита, из других камушков, где можно проверить. И вот это как проверяется. Берете стакан с водой если это гаечка или вот этот шарик в вашу сторону качается значит это ваша вода если он вращается влево направо значит это нейтральная вода если вернее, если вправо влево то это плохая вода а если по кругу то нейтральная вот такие опыты делались и было показано что фильтрованная вода ну по крайней мере идет на четверку, на хорошо, вместо обычной воды, которая оценивается как на пятерку. Ну, имеется в виду структурированная, нефильтрованная вода. То есть это тоже можно принять к сведению. Далее, сколько нужно принимать воды? Мы с вами прекрасно знаем, что у нас в нашем сообществе система, да, и вот эта система подразумевает выпивать 30 миллилитров воды на килограмм массы тела. То есть, но нельзя себя, так скажем, ну насиловать, простите меня за такое слово, то есть не делать ничего сверхсилы. Многие говорят, а мы не хотим пить, ну, вот не хотим и все, но надо, надо себя водички приучать, потому что без воды организм не может быть здоровым. Более того, он не может достаточно воспринимать наши флоревиты. То есть вы покупаете флоревиты, вы их пьете, потом проходит какое-то время, от некоторых слышишь, а мне не помогают флоревиты. Начинаешь спрашивать, а ты воду пьешь? Да, пью минерал допустим или там э, соком запиваю это не вода еще раз повторюсь особенно вредно пить минеральную воду постоянно потому что она содержит большое количество всевозможных минералов да то есть она концентрированная и вы э, будете засорять свой организм <coughs> ненужными минералами то есть двигать вот это кислотно-щелочной равновесие не в ту сторону в какую Нужно. То есть нужно всегда прислушиваться к организму. И водичку надо начинать пить постепенно. Вот. Желательно начинать пить с утра. Опять же, кто страдает запорами, а мы говорили, да, что причина запоров – это обезвоживание. Нужно принимать во время биоритмов работы толстого кишечника. Это с 5 до 7 часов утра, залпом, стакан можно через час еще залпом, стакан. Вот, тогда эта вода напрямую пойдет у вас в кишечник, то есть она быстро покидает желудок, буквально в течение 10 минут, и начинает работать уже на ваше здоровье. Поэтому, пожалуйста, это тоже имейте в виду. Ну, один из примеров мы разберем чуть попозже. Я тут подготовила, как надо считать количество воды с учетом того, что мы с вами принимаем флоревиты так ну и хотелось бы еще сказать так хотелось бы еще сказать о нашем флоре клинере о нем нельзя не сказать поскольку он предназначен для очистки некачественной питьевой воды от вредных примесей причем любых химического промышленного или бытового происхождения в том числе от радионуклидов, тяжелых металлов вот и так далее. Ну За счет чего у него идет... Я сейчас, позвольте, проскочу немножечко, посмотрю. Я, по-моему, включала где-то... Нет, не включила. Ладно. А, нет, включила, включила. Вот он. Ну вот, кто не видел ни разу упаковочку с Флуореклинером, клинером, посмотрите, вот, стоимость его 700 рублей, как я сказала, для чего он предназначен, вот вы уже тут видите, то есть для очистки, так, минуточку, уже пожелала вам всем крепкого здоровья, извините, вот, ну, значит, почему, я, да, про механизм вернусь, значит, молекула флуореклинера клинера, это длинный неорганический полимер, то есть он отличается от всех других а, фильтров, вот. Он находится в растворе, в квазистабильном состоянии, то есть в состоянии равновесия. И попадая в загрязненную среду, связывается водородными связями с частичками загрязнений, которые при этом либо выпадают в осадок, либо всплывают на поверхность в виде различных, это могут быть сгустки, это могут быть хлопья, это может быть слизиобразная какая-то такая субстанция. Вот и ну кому интересно у нас э, в, господи, скажите мне, э, на страничке оклона, там где написано про Флуореклинер есть видеозапись, которая показывает как эту водичку наливать э, как ей пользоваться ну а обычно расход э, расход Флуореклинера идет э, 20 капель или один миллилитр на 4 литра воды, то есть вы набираете емкость, лучше чтобы это был баллон, допустим, из-под той же какой-то воды вундердель или там э, еще какая-то вода, может быть. Э, капаете туда 20 капель флороклинера, это как раз будет 1 миллилитр, вот. перемешиваете и оставляете не менее чем на 2 часа, лучше оставлять на 4 часа. Часа. То есть вот в зависимости от того, какую емкость вы берете, полтора литра, два литра, четыре литра или так далее. То есть если у вас два литра воды, то соответственно вы возьмете 10 капель флуроклинера и так далее. Это можно будет все рассчитать. Достоинство клинера нашего заключается в чем? Высокая эффективность по захвату загрязнений. То есть практически все вредные примеси, будут связаны в хлопья или вот в этот слизистый какой-то осадок. И вы это можете легко устранить. Либо слить сверху, либо аккуратненько слить чистую водичку и потом выбросить этот осадок. А более того, в этой воде сохраняются все минералы, в отличие от других фильтров, где я уже сказала, частично минералы теряются. То есть вот это два больших достоинства. Так. Ну и, собственно, вот по а я вам все и сказала. Так, и теперь давайте мы переходим с вами. Так, я пробегусь быстренько. К нашим флоревитам. Так, флоревиты наши, вот мы в основном употребляем как? Способов применения много, их много. 10 способов применения. Значит, можно принимать внутрь, либо в виде акваформул, либо с водой в 50 мл, да, либо капать под язык. Можно принимать флоревиты наружно, в шампуни, в крема, при, допустим, когда вы делаете маникюр, педикюр для того, чтобы размочить кутикулу. Да. Можно использовать для спринцеваний, для микроклизм, можно закапывать в нос, можно закапывать в глаза, если это виафтаны. Кстати, некоторые виафтаны можно закапывать тоже в нос. Какие-то можно закапывать в ухо, можно делать ингаляции. То есть всевозможные варианты, выбор варианта будет зависеть от того, какую проблемку вы решаете. Это уже отдельный, так скажем, консультации. Я просто хотела обратить ваше внимание на акваформулы. Посмотрите. Для тех, кто может быть новичок, вот, смотрите, базовая 1,21. То есть даже если вы абсолютно как бы здоровы, хотя абсолютно здоровых людей не бывает, посмотрите, только в двух акваформулах, это третья и восьмая, нет вот этой единички 21. Вот 2,22 это профилактика нервно-психических растворств акваформула. И, допустим, нормализация сердечно-сосудистой системы – это 10 и 17. Все остальные, помимо базовых, имеют 22-ю, это мухомор, иммунный статус, 25-й морозник, 24-й, это у нас с вами полынь, и антипаразитарная программа еще включает 23, хотя можно использовать и 22, и 24, и 25. Но при этом вы должны чередовать. Допустим, месяц вы пьете 1,21,23, следующий месяц 1,21,24, третий месяц 1,21,25 или 22. То есть вот таким образом, но ну, не менее трех месяцев. Но ну, это я уже попутно немножечко, может быть, отвлеклась от темы, но тем не менее это нужно знать. Дальше. Значит, вот схемы применения флоревитов. Давайте попробуем с вами рассчитать. Предположим, кто-то решил в этом месяце принимать акваформулу. Ой, извините, тут у меня печаточка 0121, нолик не туда поставила. То есть общую базовую и сердечную. Да? И помимо этого печень. Взяли и поджелудку, поскольку это нужно тоже делать для того, чтобы помочь печени справиться с метаболитами, чтобы справиться с разрушением токсинов, помочь поджелудке переваривать это все. Да? Ну, взяла просто так схему. Значит, какие мы можем сделать расчеты? Посмотрите, акваформула это 500 мл водички, в которой вы растворяете каждого флоревита по 15 капель. Если у вас две акваформулы, умножаем на 2, получаем 1000 мл. То есть вот уже 1 литр воды вы принимаете с 9 утра до 7 вечера небольшими порциями, глоточками, чтобы вот выпить. Причем между первой и второй акваформулой перерывчик должен быть минут 15, для того, чтобы не произошло наложение вот этих сигналов сигнальных молекул один на один чтобы по действию было максимально значит пятерочку восьмерочку вы будете пить в 50 миллилитрах воды по 5 капелек до да, каждого значит в течение 3 раза в день получается что вы выпиваете 150 миллилитров одного вот видите, тут даже сейчас увидела, что не досчитала немножко. Одного, допустим, пятерочку 150 мл и восьмерочку еще 150 мл. Да? Тогда получается у нас здесь с вами литр 300. Это понятно? да? То есть совместно с флоревитами мы будем выпивать 1300 мл. Предположим, ваш вес 70 кг. Умножаем на норму 30 мл. Получается 2 литра 100 миллилитров вы должны выпивать в течение дня. Вычитаем отсюда ту норму, это у нас будет здесь 1300, то что вы выпиваете вместе с флоревитами и у вас здесь остается ну, 800 миллилитров чистой питьевой водички. То есть это количество 800 миллилитров вы должны выпить за 4 приема. Ну, стакан, если 200 мл, то как раз получится 800 мл. Но тут опять нужно учитывать э, такое требование. Значит, утром до завтрака за 30 минут выпиваете стакан. Ну, впрочем, за 30 минут до любой еды, даже если это перекус. То есть это правило, да, это система за 30 минут до еды. Либо не ранее, чем через час-полтора, После еды, это уже кому как нравится, кому как позволяют условия. Когда человек дома, это проще. Если он на работе, тут немножко посложнее. Вот. Но тем не менее, это нужно все выполнять. Дальше второй стакан воды вы пьете до 11 часов утра. Потом нужно выпить до 14 часов еще один стакан. И посмотрите, дальше у вас идет перерыв. То есть вот с 15 до 17 часов у нас работает мочевой пузырь. И вот в это время по биоритмам нужно обязательно освободить мочевой пузырь от жидкости, которая там скопилась. Это вот так требует нутрициология, для того, чтобы ваш организм работал как следует. Вот. А с 17 до 19 это биоритмы, наших почек. Тоже нужно дать почкам отдохнуть. То есть вот если вот это все соблюдать, то, конечно же, проблемы со здоровьем будут э, быстрее идти, да, восстанавливаться. Здоровье будет быстрее, проблемки будут исчезать быстрее. И вот после 19 часов можно выпить последний стакан воды. Последний стакан воды. И после 19 пить уже нежелательно. То есть вот э, такие существуют у нас правила вот тут я э, промелькнул у меня еще один слайдик немножечко его поставила не туда хотелось бы остановить ваше внимание еще на э, гепатопротекторной акваформуле 9 потому что те кто принимает эту акваформулу 9 для восстановления печени да, то есть восстанавливаются гепатоциты печени при различных патологиях гепатиты там калициститы воспалительные процессы и так далее, да, жировое перерождение печени для того, чтобы восстановить. Смотрите, есть состав А, это основной, в него входит пятерочка, то есть печень, флоревит печени, и виаргон двенадцатый, это фитофлоревит, чистотел, да? и второй состав Б, усиливающий, в него входит виаргон семерочка и виаргон полыни 24. четыре посмотрите, я тут дала картиночку печень и желчный пузырь. Почему я это сделала? Ну, для тех, кто вот хочет вникнуть поглубже в эту систему в нашу медицинскую, да, то есть если в желчном пузыре имеются камушки, то есть конкременты, то есть если у вас есть желчно-каменная болезнь, да, вот, то вот этот усиливающий состав, ну, желательно не принимать в виде акваформулы, принимать только виоргон семерочку причем с утра после завтрака и начинать но ну, буквально с одной двух капелек и постепенно можно наращивать но прислушиваясь к своему организму иначе если эти камушки начнут вот по этим протокам выходить вот а эти протоки не, не широкие максимально один сантиметр а вдруг у вас камень 2 сантиметра да, все произойдет затор и это надо срочно немедленно человека спасать вот поэтому пожалуйста кто вот эту акваформу 9 будет пить то есть пол литра состава а и пол литра состава Б, то есть вот уже один литр у вас я к чему это просто говорю чтобы вы научились правильно рассчитывать эту воду и обязательно эту водичку всю пить ну, вот, э, пожалуй, у меня э, все, что я хотела вам рассказать. Вот, желаю вам всем, конечно же, здоровья крепкого на долгие годы. Желаю вам не отчаиваться, поскольку, еще раз повторюсь, в любом возрасте, в любом состоянии, при любом состоянии здоровья, если вы взяли ответственность на себя, за свое здоровье, вы обязательно из этой сложившейся ситуации выйдете. Главное, вера, да, по вере вашей и дается вам. И плюс, конечно же, нужно нашу систему обязательно поддерживать. То есть это наука разработала все эти составы, наука разработала акваформулы, наука все рассчитала, да, и поэтому, если вы будете четко придерживаться этой системы, я надеюсь что у вас будет все благополучно ну вот я тут вижу вопросики сейчас у нас осталось буквально пять минут попробую вам ответить так попробую что-нибудь вам ответить так, минуточку вопрос а, в чем разница питья воды залпом и маленькими глотками Сейчас бытует мнение, что воду нужно пить маленькими глотками, тогда она усваивается лучше. Вот, залпом, я еще раз повторю, нужно пить только тем, у кого запор, причем с 5 до 7 утра, чтобы она быстро прошла и оказала именно там свое действие, где нужно, то есть где у нас, извините, завалы, где у нас скаловые массы, где все всохлось, и тогда вот этим, так скажем, напором, да, и вот э, временем, которое вода будет там находиться, э, ну, эффект от этого и будет. А маленькими глоточками, пожалуйста, пейте. Я еще раз повторюсь, что не надо никакого насилия над организмом. Хотите маленькими, пейте маленькими. Более того, я вам скажу, э, есть еще мнение. То ли пить холодную воду, то ли э, комнатной температуры, тоже, то ли горячую. Тоже можно про это сказать. Вот, кому как комфортно, кому-то комфортно холодную, ради бога пейте холодную, но при этом вы должны учесть, что, что холодная вода вызывает спазм, да? а раз у вас спазм, то сосуды сужаются и вода эта у вас останется в желудке дольше, вот. и естественно всасываться она будет медленнее, в отличие, допустим, от горячей воды, которая всасывается быстрее, Пусть даже вы, извините, пропотеете, это еще и лучше, потому что через кожу начнут выходить всевозможные токсины. Вот. Ну, я ответила на ваш вопрос, я надеюсь. Так, следующий вопрос ребенку 3,5 года и плохо говорит, что делать. Ну, в этом случае можно что-то делать. Более того, так, сейчас подождите, я немножечко так посмотрю. Сориентируюсь. Ребенок плохо говорит. Я так думаю, что это нужно, это нужно. Забыла немножечко. Ой. Я не знаю, может быть, вам консультант расскажет. Просто не хочу сейчас сказать, чтобы вас не дезинформировать. Эта информация у меня где-то есть, но, к сожалению, сегодня тогда я вам не отвечу. Давайте на следующий вебинар это оставим, когда я буду проводить. Ну, определимся, следите за информацией в чате, и я тогда отвечу на ваш вопрос. Согласны? Поставьте плюсик. Потому что я не люблю говорить вот то, чего я не помню, или в чем я не уверена. Вот. Ну вот кто-то, вижу, еще пишет вопрос. Задавайте свои вопросы. Мне интересно давать вам информацию то есть любые вопросы которые вас интересуют я с удовольствием подготовлю любой вебинар и вам отвечу на все ваши вопросы так так говорят что натощак надо выпивать 640 миллилитров воды температуры равной температуры так я считаю что 640 это не нужно более того, человек, у которого есть глаукома и о которой он не знает, выпить такое количество воды сразу, это приведет к резкому повышению внутриглазного давления, которое чревато серьезными последствиями, вызовом скорой и так далее. Более того, 640 мл с непривычки вы просто не сможете выпить. Да? Не надо никакого насилия. Привыкаем к питьевому режиму по глоткам каждый день глоток выпили то есть вода у вас должна быть везде у компьютера у телевизора возле спального места в кухне в прихожей зашел с работы сразу водички привыкайте постепенно то есть вход в питьевой режим должен быть постепенным и буквально через две недели даже те кто не хочет пить когда они говорят постепенно привыкают и начинают пить им будет хотеться воды вот. Так что, пожалуйста, пейте. Я категорически против 640 мл воды за один раз. Категорически. Стаканами рассчитали свою норму, как я вам э, предложила расчет. Пожалуйста. Но не 600 мл. Так. Ну вот, кто-то еще пишет, давайте подождем, <смех> что еще спросят. Э, ну, время вышло, ну ладно, раз человек хочет что-то спросить, спасить спросить, давайте подождем минуточку. Вот. Задавайте свои вопросы, чтобы я учла это на будущее. Ну все, да? Похоже, больше никто ничего не пишет. Вот пишет. Ну так, будем ждать. Я рада, что вы присутствовали на вебинаре. Надеюсь, что вам информация понадобится. Это кто не знал, расширил свой кругозор, кто что-то знал, ну, лишние знания не бывают, все равно что-то новенькое, да, вы все равно услышали, вот, поэтому, поэтому все у нас замечательно, хорошо, дальше будет еще лучше. Всего доброго всем, до свидания, до новых встреч.